Всем привет, сегодня я вам покажу распаковку нового рюкзака Nike Heritage 2.0 Предыдущий рюкзак Nike Elemental 2.0 прожил у меня практически больше полутора лет И мне пришлось его подарить Сразу скажу, что все эмблемы у него сохранились, несмотря на то, что я стирала где-то его раз в месяц и соответственно цвет он не потерял но ну, давайте перейдем к новому рюкзаку вы видите на экране что цвет имеет он розовый такой оттенок пыльной розы вот сейчас солнышко зашло и вы видите его реальный цвет я покупала этот рюкзак значит, в магазине Sportmaster На сайте была скидка 999 рублей. Он стоил несколько месяцев назад. Ну и, соответственно, сейчас цена в магазине и на сайте 1999 рублей. Но данного цвета на сайте я не видела. Возможно, в магазине где-то он есть. На сайте вы можете увидеть из этой же линейки, из, из этой же серии, только цвет Красный. красный цвет у них унисекс, подходит как и для, в для женского пола, так и для мужского пола. Я на самом деле хотела изначально взять себе красный цвет, но, к сожалению, у меня не было просто возможности в тот момент приобрести именно за 2000 рублей. Поэтому пришлось взять на, со скидочкой 999 рублей вот данный рюкзачок. Ну и давайте посмотрим, значит какие размеры у данного рюкзака. Это у нас 43 на 31 и на 15 сантиметров объем 22 литра материал стопроцентный полиэстер ну и давайте рассмотрим его поближе что самое интересное и первое бросается мне в глаза конечно же вот такой вот яркий карман внешний очень туго открывается данная часть данный отсек но здесь есть возможность положить все что в душе угодно я вам расскажу про себя из недавнего собственного опыта у меня сели наушники, и я, соответственно, что сделала? Взяла свой, свой powerbank. Сейчас я вам все покажу, как это работает. На самом деле это очень удобный карман. Сразу признаюсь, я даже успела положить и смогла положить свои наушники UJs в данный отсек. И его закрыть то есть туда даже наушники вылезают представляете кармашек очень вместительный ну и давайте посмотрим на живом примере во первых powerbank я кладу всегда когда он мне нужен когда он в рабочем состоянии вот в этот внешний отсек вы можете видеть что в принципе он даже закрывается ну, когда идет снег из последнего, вот, в общем-то, опыта вам хочу рассказать. Конечно, карман этот не очень удобный. И воспользоваться можно другим карманом, который закрывается на молнию. Но я вам сейчас все расскажу, все покажу. Итак, берем наушники. Очень аккуратно. Сейчас не знаю, как это на камеру видно. В общем-то, очень аккуратно кладем их сюда. Вот таким вот образом убираем. Застегиваем и все, вы можете идти, у вас заряжаются наушники, Powerbank лежит в этом кармане, в этом кармане наушники, и, в общем-то, все счастливы, проблем никаких нет. Так, я сейчас тогда, наверное, не буду уже вытаскивать, пусть они там лежат, в общем-то, здесь очень хороший вот этот вот кармашек, вы можете видеть, насколько Power Bank, собственно, влезает в данный карман. Здесь также отсек для бутылочки можно использовать, для напитка, в общем, для термоса, для чего хотите. Каждый использует по-своему. Так, ну и так, солнце так светит очень ярко. Здесь есть э, с левой стороны от лицевой части получается другой карман, он уже на молнии. Не совсем понятно, почему закрывается он именно в сторону спинки, а не наоборот в сторону лицевой части, но это ничего страшного. Я данным карманом особо не пользуюсь, честно, потому что... Он не очень удобный, его нужно расстегивать, он очень туго расстегивается и застегивается, в общем-то, не очень такой функциональный. Но в плане, допустим, опять же, положить сюда какой-нибудь пауэрбэнк, да, если вы идете, допустим, снег идет, он, конечно же, защитит ваше устройство либо плеер либо вы там еще что-то положите но паспорт конечно сюда не советую класть хотя он кстати говоря сюда тоже войдет сто процентов вот сейчас размер вы можете видеть сейчас постараюсь сфокусировать Разве... размер вы можете видеть паспорт сюда войдет но я не советую вам здесь хранить документы дальше что имеет у нас этот рюкзак он имеет у нас один отсек большой. И самое главное, чему я безумно рада, конечно, это же внутренний карман в самом отсеке. Карман очень большой, он односекционный. Так, что-то у нас тут со светом не очень хорошо. Солнце заходит, как бы вам показать. Так, вот с этой стороны. Вот вы можете видеть очень большой карман. Очень большой. Я здесь храню всякие там, короче карточки паспорт в общем все документы ключи там в общем все что вам нужно защитить от и от дождя и от снега и от всего я сразу скажу, что данным рюкзаком я пользуюсь уже несколько месяцев. Вы можете видеть там небольшая как бы грязь внизу рюкзака. Но это чернила от ручки. Они, к сожалению, не отстирываются. Я данный рюкзак уже несколько раз стирала. Не отстирывается, к сожалению. Но это ничего страшного. Это мне не мешает. Сейчас посмотрим внешнюю сторону, кстати говоря. Видно ли там чернила. Так, ну и значит, про это я вам все рассказала. Что хочу сказать. Данный рюкзак. Очень вместительный, объемный. Сюда может даже войти и ноутбук. Сейчас давайте попробуем его, в общем-то, положить. Ноутбук, конечно, у меня не очень большой. То есть сюда может влезть еще. В общем-то, вы можете видеть, какое расстояние. Сейчас постараюсь показать. Вы можете видеть, какое здесь расстояние еще есть. Да, вот смотрите, приблизительно вот с такого, такого расстояния может еще влезть ваш ноутбук. Ну, в общем-то, все. Вы его застегиваете. И у вас полный комплект, пожалуйста. Ну, конечно же, вес рюкзака сейчас уже увеличился. Да, У нас за счет ноутбука, за счет пауэрбэнка, за счет наушников, в общем-то. Рюкзак очень вместительный. Для тех, кто переживает, влезет ли сюда, естественно, папка формата А4 с документами влезет. Все войдет, можете смело брать. Ну и давайте посмотрим, что же у нас здесь за <къем> шлейки. В рюкзаке предыдущем я очень переживала, что они порвутся при весе, но не порвались. И хочу сказать, что, несмотря ни на что, очень хорошо здесь все прошито, и сделано, поэтому можете не переживать. Сами шлейки также похожи на тот же самый рюкзак Nike Elemental 2.0. Мне очень они нравятся, очень мягенькие шлейчки. Нет труд. Вот вы даже видите, да, насколько прозрачно. Посмотрите, насколько прозрачная сеточка дышащие шлейки и соответственно сама спинка Ну по поводу спинки хочу еще сказать конечно спинка греет если холодно на улице то в общем то вот этот поролончик он согревает что мы здесь с вами видим, что мне понравилось в данном рюкзаке, это, конечно же, нашивочка внизу, вы можете видеть, 72 Nike Design for Athlete. И здесь же у нас та же самая эмблема, также как в Nike Elemental 2.0. Также есть возможность регулировки, естественно, данных шлеек, вот, так что вы можете подобрать под себя удобное расположение рюкзака на спине. Так, что же еще хочется сказать про данный рюкзак? Ну, давайте посмотрим. Сейчас я постараюсь его поднять. Видны ли здесь чернила? Ну, видите, что чернила не видны. Я сейчас постараюсь вам поднять, показать. А, как вы можете видеть, на лицевой части дна нет, не, не видно никаких чернил. Они есть только с внутренней стороны рюкзака. Это тоже меня очень радует. Дно здесь у нас получается из плотной ткани, односторонняя ничего не провалось, вот повторяю просто у меня был предыдущий рюкзак я переживала что не выдержит определенного веса но вы знаете протестировано реально в жестких условиях все выдержала очень удобный рюкзак советую его к покупке ну такого цвета уже пыльно-розового для Женской коллекции, конечно, вы вряд ли найдете. Хотя, может быть, в каких-то магазинах кто-то еще продает. Вот. И, конечно, если вам понравился данный рюкзак, то в данном случае можно приобрести в оттенке красный цвет на сайте Sportmaster. И не забывайте воспользоваться скидочкой. Ссылочка под этим видео. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.